Друзья, всем привет! Меня зовут Денис, и я снова поехал по кухне. Хочу поделиться сегодня рецептом прикольной закуски на новогодний стол. Тем более, эта тема сейчас актуальна, и многие из вас ищут, чтобы такое красивое придумать на новогодний стол. Для этой закуски нам понадобится огурец, как раз тот формат огурца, который будет наибольше продаваться под Новый год, и все его будут покупать. Берем огурец, лимон, апельсин и совсем немножко печени трески. Вот совсем чуть-чуть. Нам нужно огурец порезать на дольки небольших размеров. Вот такой огурец у нас получился порезанный. Теперь нам надо взять обычную ложку. Нам надо достать немножко сердцевины. Вот таким образом. Не, не сквозное пространство нам нужно. Нам нужно просто место, куда мы будем складывать нашу печенку. Итак, мы подоставали сердцевинки с наших огурцов. Я несколько штук убрал, оставил меньшее количество. Вот, так, вот такие вот огурчики у нас получается. Сейчас мы берем нашу печень и размазываем вот так вот. Итак, вот что у нас получилось, вот так уже первично выглядит наше блюдо, достаточно симпатично уже. Сейчас мы возьмем наш лимон, нам от лимона нужна всего лишь цедра и сверху потрем цедру над нашими огурцами. Запах лимона подчеркнет печенку, а также дополнительно украсит наше блюдо. Ну и наш апельсин. Апельсин нам тоже понадобится цедра и нам нужна всего лишь тоненькая-тоненькая его часть. Это просто для украшения. Тонко отрезаем. Вот, друзья, такая закуска у нас получилась. В данном блюде можно использовать, не обязательно использовать э, печень трески, вы можете использовать рыбу. Прикольно будет красная рыба, скумбрия очень вкусная. Даже селедку вы можете начинять. И подавать таким образом, как закуску к новогоднему столу.